всем большой привет сегодня будем готовить традиционный новогодний салат шуба по-новому селедка в новой шубе получается такая же вкусная но смотрится намного наряднее список всех ингредиентов будет как всегда в конце ролика а также в описании под видео приятного просмотра сначала маринуем лук нарезаем одну луковицу мелкими кубиками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 Затем спарываем брюшка. Выбираем, если есть молоки или икру. А все остальное хорошо выскабливаем ножом. Край животика с плавниками обрезаем. Черную пленочку нужно зачистить полностью, иначе рыба будет горчить. Дальше селедку промываем холодной водой. Промакиваем бумажным полотенцем. Делаем надрез со стороны спинки по всей длине хребта и удаляем верхний плавник. Теперь поддеваем кожицу и аккуратно снимаем ее. Сначала с одной стороны, а потом и с другой. Дальше делаем посередине хвоста небольшой надрез и очень медленно разделяем рыбу на две части. Затем отрезаем от брюшной части филе хвост и удаляем оставшиеся косточки. Такую же процедуру повторяем со спиной частью филе, предварительно отделив его от хребта.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 Желток. И зеленый лук. Очередность продуктов, конечно же, можно менять на свое усмотрение. Вот и все. Красивый праздничный салат селедка в новой шубе готов.